Это лучшее аниме в мире. А на первом месте герой Щ.И.Т.А. А на втором месте школа героев. Я конечно не фанат машины Субары, но на третьем месте у нас аниме Субару.